Привет! Вы на канале Адамаш, 8 -8. Кто, цэ? Сегодня мы продолжаем. ходить командующий Аукланд. Они чтобы мы были Отделение гражданских. Пойдите и уничтожьте это Встретимся на мосту в Есть, сэр! Вот Тащи базовку. Фрэнки! Сюда! Быстро! Что? Это наше! До 10%! Уже спасла мне за границу! Я поведу учащихся, чтобы соколицу отбивать поддержки, новые. как Я ранее, до второй вот, через улицу. И будет возможно, мы вас прикроем. Да система э, этой рыжим. части на более Доберёмся такая, что у а Бразерс, э, Пошли. первого Бразерса. Нормальная игулька. Бабах. О, Козочка. Пошли! Курен! Сюда, бегом! Вперед! Выдвигаюсь! Задать им жару! Стреляйте! Огонь! Идущий бейк! Перезарядка, прикройте! Весна! Открыть огонь по позиции! Курен! В мозате! Стреляйте по этим лицам! Just meet it. Тащите базуку сюда! Развертываемся там! Так... О, галтанский. Святой отец какой-то. Я неважно говорю по-английски. Спасибо! Держите! Даипе! Черт, гляди, ка Орео! Халявные сигары! Возьму парочку. И даже не слишком старые, чтобы курить. Они, наверное, еще не понимают, что бой еще не закончен. Поняли. Поэтому и благодарят нас, Фрэнки. Это небезопасно, Фрэнки! Да ладно тебе, Корион. это просто. Счетов немец. Ты будешь в порядке? Смотри на ты меня. Ты будешь бессер. в порядке. Швачный! Как он будет в порядке, где-то ноги, это лао, как он в леопонсе. Ты сомнения эти 9 секунд что я облегчал его страдания пока он не умер огромная потеря на это дерьмо у нас нет времени фрицы как-то он может было спасти если ему ну где-то фрицы может, заткнёшься и зайдешь с фланга? В укрытие! Всем в укрытие! Баба. Бо -бо. Да! Боюсь, Закрепиться там! Я им покажу! Джаспер! Разнесите укрытие! Джаспер! Пошли, пошли, пошли! На! Вот так. Сегодня немцы меня взбесили! Джаспер! Перезарядка, прикройте! Сосредоточить огонь на пулемете. Сосредотачиваем. Так, западню какой-то вышел. сейчас надо будет немцев здесь почить. Очки. Так, нам пиццере дали. Мы можем с ними с, с этим монстром в выходить ходить и упасить немцам с Блин, промахнулся, ч так есть? Большой нега... Зачем усунулся? Че? Дай наах! Гиб мне деку! Вайлок, постанден? Эй! Питерпен! Вас тут дайфель ну давай надо войти Тихо. А где? Установить там базуку. Прошийте базуку сюда! Отправляюсь сюда! Иду! Джаспер, в мазате! Корень! Пошли быстро! Джаспер, атаковать это там G42! И ситуация патовая. Пока нас не убили. Дааа. Как ты собираешься перейти речку что он сказал не знаю в ушах звенит что вы сказали сэр как черт возьми ты перейдешь через речку вот теперь он точно сказал гречку может он пьяный мы переплывем через гречку сэр